И снова всем привет! Это MTO5. Знакомьтесь с 5-мобильными играми всего за одну минуту. Постарайтесь не моргать, это а пропустите все самое интересное. Также видео ряде спрятана пасхалка. Если найдете, напишите в комментариях: О, oh, надо торопиться! Life is strange. Кино игра из пяти частей. Отправляемся на поиски друга и умело управляем временем. Rules of Modern World: War Winter FPS Shooting Game. Пока читал название, вы уже и сами догадались, о чем она. Raiden Fighter Striker 1945 Air Attack Loaded. В общем, тут такая же ситуация. Неплохой получается обзорчик, правда? Deadly Kenvoy Игра на выживание с печальным концом. Замочите побольше зомби и продержитесь в живых как можно дольше. MAD-8 От создателей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 В этой решении нужно быть частью команды, чтобы общие силы противостояли злу. Прокачивайте героев и улучшайте свои способности. Только так получится уничтожить врагов, которые с каждым разом будут все сильнее. А теперь можно расслабиться. Не забудьте под видео поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще у нас есть группа ВКонтакте. Быстренько все туда. Делитесь своим...